Кольца, кольца, белое платье Ты проснешься моих объятьях Такая нежная моя И это будет навсегда И эта девочка, она в душе простая Когда тебя увидел Катя, я просто растаял Не знал, как подойти к тебе и написал записку Потом поднялся я к тебе и удалился быстро Минуты ожиданий в голове, сплошные мысли в общем, все чувства, что бывают, когда ты влюбился А ну-ка, тихо, тихо, мне приходит смс-ка Привет, Катюша, все начало новой пьесы Ты больше мне расскажешь в жизни, как бывает трудно На все твои вопросы просто поцелую в голову. Твои фантазии уже воплощая в реальность Ты сногсшибательна и так мило улыбаешься Настал тот час и вот теперь я тебе предлагаю Нам поделить с тобой сердца, открыть ворота, я хочу задать вопрос, что ты на это скажешь Готова стать моей женой, за меня выйти замуж Кольца, кольца, белое платье Ты проснешься, моих объятья. Будет навсегда кольца, кольца, белое платье, ты проснемся моих. И пусть это звучит банально Рядом быть в горе и радости Они а по скайпу и виверу И посыпаюсь Просто нежно обнимать Смотреть, как спишь, и думать то, что ты теперь моя целовать Каждую клеточку кожи твоей Поддерживать, когда тревожишься по ерунде Смешить летать на юг И все, что было раньше Просто позабудь И с ладошки с Пополам с тобою, родною, слетай небеса, с тобою, любовью, дышать без конца, с тобою, только с тобою Одна дорога и два кольца Кольца, кольца, белое платье, Ты просняшься моих я такая нежная моя И это будет навсегда Конца, кольца, белое платье Ты проснешься моих